почему может не работать лечебный став, нанесла на тело, оговорила, все сделала правильно, но результата нет. Виктория, ну, во-первых, лечебные ставы, они работают по-разному. Став на снятие боли обычно работает через 15 минут. Более серьезные ставы, которые предназначены для излечения болезней, которые существуют давно, соответственно, им нужно и больше времени. То есть руны работают в любом случае, просто, возможно, пока вы не видите этого эффекта. Но то, что они работают, это абсолютно точно. Некоторым рунам надо, иногда бывает несколько месяцев, а некоторым и даже больше года для того, чтобы завершить свою работу, особенно если это сложные ставы или сложные болезни. В любом случае верьте в руны и постоянно их обновляйте. То есть стерлось с тела, нанесли еще раз, стерлось с тела, нанесли еще раз. Можно провести диагностику, спросить у рун, подходит ли вам этот став для лечения определенного заболевания? Возможно, вам нужно дополнить эти руны каким-то дополнительным ставом, например энергетиком, может быть не хватает ему энергии для того, чтобы он раскрутился хорошо или начал работать в полную силу. Причин может быть множество, но то, что руны работают всегда, это абсолютно точно.